Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Сангейтс Радио, и у нас снова в гостях Борис Увайдов, специалист в области традиционной и нетрадиционной медицины. Здравствуйте, Борис. Приветствую, друзья, Сангейтс. Несколько слов о Борисе Увайдове. Это специалист с 40-летним опытом работы, руководитель, и организатор Академии естественных наук, с помощью которой каждый человек, который окончил 10 классов, может в течение 3-6 месяцев получить полные знания о том, как самодиагностироваться и вылечиться в домашних условиях, пользуясь достаточно простыми и недорогостоящими средствами. То есть, по сути, человек получает возможность исцелять себя и своих родственников, знакомых, друзей, вот, закончив этот курс в Академии естественных наук. Mm -hmm. У Бориса имеется 5 книг, 12 аудио и 10 DVD, которые вот связаны с этой академией. Все это человек получает, обучаясь в академии, и получает бесплатные консультации по вот этому курсу. Ну То есть, по сути, еще раз повторюсь, не обращаясь к врачам, можно исцелиться от целого ряда заболеваний. Вот сертификат, который, как я понимаю, выдается по окончанию академии. Но дело даже не столько в сертификате, сколько в бесценных знаниях которые, ну, наверное, ни с чем нельзя сравнить, потому что стоимость здоровья и ценность здоровья несравнима ни с чем. Хорошо, Борис, насколько я знаю, мы сегодня с вами поговорим о лечении пиявками. Совершенно верно. Вот представьте себе, все эти ученые, да, знаменитые, которые написали по 20-50 по книг, вот, были... Совершенно согласны, что в природе всегда существуют методы, вот естественные, которые способны прежде всего дать возможность человеку быть здоровым, счастливым и талантливым. И чтобы раскрутить все свои таланты благодаря хорошему здоровью и энергии, они тоже применяли пья. Значит, согласно истории. Явки еще применялись в древнем Египте, Греции, Вавилоне. То есть те врачи, которые раньше применяли значит, все методы здоровья, в основе имели тоже кровопускание. Мы сейчас видим, что древняя значит, арабская медицина применяла так называемую хиджама, Там тоже кровопускание, но без пиавы. То есть, кровопускание с банками. И она до сих пор применяется не только арабскими специалистами и врачами, но также и европейскими. Я знаю, что есть центр по хиджам и в Лондоне, Есть в Париже. Есть в многих, я думаю, что и в Ленинграде в Москве тоже существует. Вот. И они с успехом применяют вот этот хиджам. Значит, нужно отметить, что до революции земские врачи и вообще врачи, которые применяли э, врачевание, всегда применяли пьяки. И на первом месте занимала Россия, которая продавала 20 миллионов пьявок в год. Вот Лечили пьяками практически все болезни. Вот как современная медицина применяет антибиотики, жаропонижающие, там, гормональные и так далее. Раньше применяли пьянки. На втором месте занимала Франция. Она продавала почти что столько. Вот. Кто выписывал эти пьяки? Врачи выписывали. Врачи верили в эти методы, потому что видели эффекты, видели результаты, видели наглядное незалечивание об выздоровлении от многих заболеваний. Я хочу привести примеры. Значит, исторический факт. Илья Мечников, он, значит, был директор научно-исследовательского института, пасторского института, где работал также совместно пастор, Луи Пастор, международный ученый, он, значит, заболел, у него был паралич. Рука бездействовала, и, по-моему, он не мог говорить и плохо слышал. Лечили его все врачи разного калибра, без всякого, без всякой пользы и надежды. Вот. В конце концов, позвали Геруда Терапевтова, он поставил где-то 16-18 пиявок. И через три дня он уже пошел на работу. Значит, такой деятель, хирург, главный хирург, которого поставил Сталин во времена Сталинградской битвы в 1942 году, он развернул полевой госпиталь. И там он лечил не офицеров и а солдат, и спасал их, ставя по 50 пиявок за раз. Спасал их от сепсиса, заражения крови. Пирогов утверждал, что хирургия – это и есть позор официальной медицины. Сам хирург говорил, что зачем резать органы, богом данных, когда можно сделать все без операции. Так вот, что сделает пиявка одна, никакой хирург даже не может сравниться. То есть, по сути, их использовали вместо антибиотиков, когда идет речь о лечении сепсиса. Ну, я, я сравниваю просто, ну, сейчас же эпидемия. Каждый врач чуть чего сразу антибиотики, чуть чего сразу антибиотики. А что, пьявки переродились что? Ли? А что, пьявки стали обезьянами что? Ли? Они такую функцию и до сих пор выполняют, если они раньше излечивали и сейчас будут излечивать? Значит, просто э, монополия, которая организовала всю эту систему медицинскую, им просто невыгодно. Это просто, ну, за даром человек может вылечиться, понимаете? Вот возьмите все опухоли доброкачественные, вот, излечиваются, а также женские заболевания, излечиваются пьявками. Очень все просто. Вот, видите, да. Я знаю, и, у вас собственный опыт был лечение женских заболеваний пиявками. Совершенно верно. Я при том, я могу гарантировать, что ни, ничего не надо резать, ни грудь, ни матку, ни яичники. Все это профанаты, все это ну, с как говорят у нас. Вот. Просто люди, людей зомбируют. И врачей, и больных. И как в Библии говорится, если слепой видел слепого, то обои упадут в яму. Прежде всего, надо человеку разгипнотизировать. В чем дело? Ведь если этот тварь изобрел Бог, наверное, Бог умнее немножко, чем человек. Значит, если в слюнах сейчас ученые уже нашли более 200 лекарств, а не только вот гепарин и герудин, которые врачи обнаружили, так это говорит о том, что 200 различных лекарств, которые знают, как и что действовать для восстановления здоровья. Помимо того, это самая высшая сила в слюнах, которая восстанавливает капиллярное кровообращение. И нет лучшего лекарства в мире, которое бы так быстро бы не восстанавливал нервные клетки, капиллярное кровообращение и доставлял питательные вещества, включая кислород. Нет лучшего лекарства в мире. И у меня такой опыт и вера в эти пьявки, что когда я ставлю эти пьявки и вижу результаты, я вижу самого Бога, которое лечит через пья. Он же придумал пья. И что пьянка делает и в слюне, это все его фантазия, его фантазия и его как бы гениальное изобретение для здоровья человека. То же самое, как лекарственные магические травмы. Более ста тысяч лекарственных растений. Это его фармакология. Это его творение для нас, для всего живущего. Все, что ползает, существует и живет, пользуется его природой. Так почему же такой человек дурной, тупой, не понимающие законы природы и законы здоровья, которые не может сопоставить, что выше, что полезнее, что нужнее. Хотя я не отвергаю современную медицину. Там есть тоже много хорошего. Вот поэтому и нужно отличать истину от заблуждений. Насколько я знаю, пиявка вообще питается космической энергией, когда нет возможности питаться кровью. Она в течение, по-моему, года живет, и идет речь о питании тонкими энергиями. Во-первых, она восстанавливает полностью биополи человека. Во-вторых, когда она насасывает, вернее, сосет кровь, она в то же время насасывает и свою свину, и вот эту космическую энергию которой она питается. Я, ее держу, я их держу, и сейчас они у меня есть. Вот. До полгода они могут вообще находиться в воде, если это не хлорированная вода, то никаких проблем она может жить. И один интересный ученый так сказал, если ты поставишь пьявку на капот машины, машина заведется. Какая сила у ней в слюнах. Вот. Но это же целая наука, геродотерапия. Я рассказывал, как они мне помогали. И насколько глубоко, насколько эффективно они мне помогали, что и я вот сейчас я буду рассказывать, и даже не вериться, я знаю, что люди, у которых нет опыта, это не имеет значения врач или не врач. Если у вас нет опыта, вы не можете верить. Как? Сверхъестественно, пьянка восстанавливает здоровье человека. Расскажи свой опыт. У меня был абсцесс, и у меня были такие страшные боли. Естественно, я не верил в эти э, химические таблетки, талинолы. Вот. Но у меня все время плавали пьянки. Я никогда не ставил, это было давно, 25 лет тому назад, я тогда жил в Сан-Диего. Вот. Не ставил на как-то немножко побаивался, думаю, будет больно и так далее. На самом деле, когда приспичило, я взял и поставил. И она тут же сразу взяла, потому что там близко к сосуды. И блаженство. Но буквально через 10 минут мне так хорошо стало. Боль совершенно прошла, что я удивился. И я заснул. Я заснул, я не знаю, сколько я спал. Она такая большая была, прямо изо рта выходила. Вот. Я проснулся и испугался. Думаю, она же могла заползти, а потом думаю, но все равно она переварилась бы и вышла практически. Не опасно. Вот. И, значит, да, я ее взял немножко йодом, помазал, они йод не переносят, спирт не переносят, сильные запах не переносят. Она сразу упала. И все. Не надо было мне вообще к врачам ходить. Сейчас, если вы пойдете на интернет, посмотрите, люди идут от дурости, от незнания, делают операции, десятки тысяч долларов дают, чтобы им перетянули там деса. Потому что там их генгериты, парадонтозы и всякие болезни десен. Из-за этого расшатываются зубы, и потом начинают удалять их, и, в общем, начинаются очень большие проблемы. Так пиявка на высшем уровне сделает эту операцию без всякого ножа. И никакой операции делать не надо. Расскажу, я тогда жил в Нью-Йорке. Я настолько верил в пьяк, как я как бы любые болезни совмещал. Я не говорю, что только пьявки. Но в комбинированном плане с пьявками скорость выздоровления будет в десятки раз быстрее. Идти. Скорость выздоровления. И вот там была одна женщина, я ее лечил с гепатитом ЭБИСИ. В ней был гепатит С. Вот Я ей значит, поставил пиявки, ее лечил э, целебными травами. Вот, делал специальные методики техники Залманова и этих ученых. И она поставила свое здоровье. Вот, я каждый год приезжал в Нью-Йорк. Потом как-то приехал, смотрел. Вот она же муж у нее был часовой мастер, мы с ним друзья были. А брат его был фармакологом, он доставал яд. Одно время в Америке не так просто было доставать яд, то есть это был только фармаколог, врач, врачам натуропатам тоже не давали, только врачам вот медикам Кстати, до сих пор э, россияне вообще за океаном, не знают, что творится вообще в медицине в Америке. Здесь ну как бы иерархическая медицина. Вот самые богатые и опасные врачи, это те, которые одевают белый халат, их называют как медикал доктор. Потом идут на ступеньку ниже, но очень богатые и тоже опасные, которые выписывают химии, это остеопаты врачи. Там немного другая школа, другая философия. Но она более близка к естественной терапии только тем, что они работают с позвоночником. Третья категория врачей – это карапрактика. Каждый получает согласно степени и этой иерархии. Например, больше всего получают вот врачи эти. Они классифицируются. Кардиологи, урологи, ревматологи, все МД, медикал докторы). Хирурги, вот, они получают от 100 тысяч, 120 тысяч в год до полмиллиона долларов и больше. Хирурги получают в месяц, вернее, в день 150-200 тысяч долларов. Все остальные кадрапрактики, дальше, гомеопаты, врачи, натуропаты, PhD, психологи, нищие по сравнению с этими врачами. И до сих пор люди, вот я был и в Болгарии, и там, и там, и там. И если врач на торопат, они, значит, оценивают это как миллионеры уже. Любой врач, для них это миллион. Вот. Эта система очень, ну, как бы сложная. Люди живут здесь по 30 лет, по 40 лет, иностранцы, да. И не знают, что творится вообще в медицине. Вот. Так вот эти, тогда врача, за исключением врачей Medical Doctor, не, давали, не выписывали и не разрешали выписывать пиявки. В Америке пиявки официально работают только с некоторыми клиниками хирургическими, после хирургических операций. И это они ну где-то запустили, это где-то 20 лет. До этого вообще не было пиявок в Америке. Вот. Так вот, я поставил ей эти пьяны, да, у ней была проблема со спиной. Она лежала значит, в какой-то клинике, ей сказали, что у нее какие-то диагнозы, и она не могла пошевелить ноги вообще. Лежала на животе. Вот, Я ей поставил около 18 пьялов вот сразу на спину. И потом стал отсасывать, вот китайские банки есть. Вот. Ставил банку и отсасывал эту черную кровь. Потому что там, где болезни, там застой. Там венозная кровь и нарушено питание, трофика. Разрушенный иммунитет местный. Вот. После этого, значит, я после того, как кровь шла, говорю, что он не останавливай, 3-4-5 часов, пускай кровь идет. Через три дня она пошла уже были праздники, она пошла уже на праздник. Но я сказал, что надо как делать, какой массаж, какие компрессы, как себя вести, как спитаться, Это все, конечно, в комплексе. За три дня человек поднялся, был паралич. Дальше приходит ко мне один. Значит, как его, как его называется, да, ювелир. С костылями пришел. Значит, у него с ногами проблемы, типа артрита, артроза. И у него, значит, вот правое плечо практически, он не мог поднимать руку. Я ему тоже поставил около 10 пьявок и на ноги, и на руку. Все, через неделю он костыли бросил. Вот Я говорю, друзья, вот когда я работаю с пиявками, я вижу Бога через эти пьяки. Но кто мог создать эту тварь? Кто? От сырости же не могло завести это этой Ну, как и все сущее, безусловно, это тоже создано Богом. Вот. Если я буду рассказывать, но, но не хватит целого дня, чтобы показать, насколько вот эти эффективные пиявки. Но смотрите, техники разные. Я ставлю пьявки по системе Залманова, академика Залманова. Вот. Некоторые вот после того, как проставят, тут же они закрывают. И кровь не выходит. Я считаю, что это ошибка. Есть разные мнения, но в сущности, и все это помогает. Никогда не вредит. Есть противопоказания, но мало. Вот, возьмите, видите, тоже написал. Написал это Гераш... Герашенко никону Ну, известный. Те, кто интересуется, знают, кто такой Никонов. Значит, все болезни, все болезни, гинекологические урологические кардиологические все прекрасно восстанавливается вот именно герудотерапия значит я смотрел на ютюбе значит интересные моменты когда была женская сексуальная патология и бездетность так вот они брали 7 пьявок расширяли значит, влагалище и прямо вводили эти пьявки, пьявки в цервикальный канал шейку мат все опухоли рассасывались все воспалительные процессы там, цисты доброкачественные опухоли все проходило, ну несколько раз они это делали вот каждую неделю Восстанавливалась чувствительность, оргазм повышался десятки раз, вот, сексуальная жизнь поднималась и как бы открывалась новая жизнь, чувственность. То есть восстанавливалось все, что женщина должна иметь от рождения. И женщина начинала беременность. Как я сказал, если совмещать и сочетать пиявки с другими комбинированными методами, будет чудесное исцеление. Сам Бог работает через свою природу. Значит, некоторые вот кавказцы говорят, а вы, доктор, гарантию даете, как механик, на 6 месяцев, на 3 года, вы даете гарантию, я говорю, врачи тебе никогда не дадут гарантии, потому что мы же не боги. Но я тебе объясню, что я могу дать не стопроцентную гарантию, а тысячупроцентную гарантию, если ты проходишь мою программу. Я тебе объясню, почему. Он говорит, почему. Я говорю, потому что, во-первых, я не знаю, будешь ли ты выполнять домашние задания, как я тебе буду говорить. Будешь ли ты понимать, а не только механически исполнять, а понимать, для чего все эти процедуры делать. Выдержишь ли ты меняющие сознание свое, как правильно питаться, как сочетать, как держать режим. Допустим, я скажу тебе, в 9 часов вечера иди спать, пойдешь, не будешь смотреть телевизор. Вот. То есть уйти от этих подобных привычек. Я же не могу тебя контролировать. Но я тебе даю 1000% гарантию, если ты исполнишь вот эти три пункта. Первое. В исцелении участвует прежде всего моя информация. Второе. Это твое выполнение. И когда мы будем очищать и кровь, и клетки, и органы, и ты будешь исполнять законы здоровья, которые Бог утвердил, сам Бог начинает работать через тебя, на тебя, для тебя, для выздоровления. И эти три персоналити работают бесперебойно, только на успех. В этом гарантия если Бог подключается в этой лечебник. А что такое Бог? Бог — это космическая энергия. Она сейчас разъединенная. Почему? Потому что ты настолько деградировался, то эта энергия, она не проходит через тебя. Наоборот, она вытягивается из тебя. А когда мы сделаем, ну, как бы расстроенная гитара, ты можешь играть на гитаре? Нет. Но когда настроишь гитару, у тебя хороший голос, вот тогда он будет проявляться правильно, и все будут слушать, как ты поешь. Но никогда никто не будет слушать, когда ты играешь на расстроенной гитаре. Борис, мы немножко уже ограничены во времени. Огромное спасибо за очень интересный рассказ. Я думаю, это было очень познавательно и очень полезно, и наши зрители, наши слушатели, надеюсь, поняли, что вот та академия, которую вы организовали, в рамках которой можно изучить и также использование пиявками, это действительно бесценное сокровище и грех не воспользоваться. Вместо того, чтобы делать дорогостоящие операции, всевозможные медицинские процедуры с множеством побочных эффектов, которые часто приносят больше вреда, чем пользы. Ну, видите, это такое дело, что пьявки применялись тысячелетиями. И кто их выписывал, я сказал, что все врачи выписывали раньше. Так вот, вот эти все профессора, которые лечили дом Романовых, вот, включая там был такой лекарь, Бадмай, они все тоже применяли пьявки, разработанные на системе обогибансина, обвице. Обицен и лечил королей. У Авиценна было написано «Канон врачебной медицины». У меня все это было, когда я еще жил в России. Он признанный авторитет в медицине. А он тоже, в свою очередь, учился у древних целителей и врачей. Поэтому это же не новые какие-то способы, не проверенные. Зачем проверять на крысах, на кроликах? когда уже этот метод гиротерапии опробирован тысячелетий, Логично? Вполне. Тогда спрашивается, почему так редко, когда врачи в настоящее время не применяют яд? Ну, наверное, мы говорим просто о том, что аллопатическая традиционная медицина Применяют те способы лечения, то есть это по сути бизнес, и применяются те способы лечения, за которые можно взять больше денег. А пиявка, она слишком Владимир, дешевая. Я, я вот так вот подумал, сколько красивых молодых женщин лишаются чести, здоровья, травмируют психику и делают их инвалидами навсегда. Вырезает безбожную грудь, вырезает матку, яичники, вырезает предстательную железу. Но я-то знаю, что это все можно вылечить без всякой операции. Людей держат под страхом, говорят им в глаза, не сделайте операции, умрете, не сделайте то-то, то-то, то-то. И все, человек в гипнозе, он подписывает свой приговор, лишается этих божественных органов. И уже никогда, никогда не восстановит свой здоровье. Вот для этого я и говорю, что не торопитесь. Операция ⁇ это самая крайняя вещь. Если только вы умираете, вам необходимо сделать операцию, делайте. Все эти хронические болезни ⁇ это не смертельная болезнь, они все излечиваются. В каждой клетке. Каждая клетка этично готова пожертвовать собой, своей жизнью. Она запрограммирована на альтруистическую любовь, как жизнь муравей. Каждый муравей имеет коллективную память, имеет коллективную программу жертвовать свою жизнь ради коллектива. Также и наши органы, наши клетки. Это как солдаты, готовые пойти в бой. Отдать жизнь за жизнь нашего организма. Но мы не даем возможность проявиться этой жизни и этой альтруистической любовью. А вот пиявка восстанавливает эту любовь, и клетки начинают функционировать нормально. Потому что в крови вся сила, вся мудрость и есть вот это вот потенциальное резервное запас и сила, которые восстанавливают здоровье. Это все делает Бог. Борис, еще раз огромное спасибо за очень интересный рассказ. Я думаю, мы можем еще этой темы коснуться в следующих программах, может быть, в каком-то другом контексте. На самом деле и лично для меня это было очень интересно. Я для себя почерпнул массу полезной информации. Спасибо вам еще раз и до следующих встреч. Удачи, удачи, Владимир. Спасибо. Всех благ. Здоровья, до свидания.